Находящаяся под Киевом гордость мирового авиапрома оказалась под угрозой уничтожения. 25 февраля появилось сообщение, что ВСУ, отступая от аэродрома в Гастомеле под Киевом, взорвали единственный на планете летающий транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 Мрия. Это самый крупный грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации, обладатель порядка 250 рекордов. Эти сведения вызвали большой резонанс. В данной местности идут бои между ВСУ и российской армией. Вчера ВСРФ высадили авиадесант на аэродроме, ожидая прибытия основных сил, а украинские войска обстреливали их и ВПП, стараясь не позволить приземлиться на ней транспортным самолетом ВКС России. Гордость мирового авиапрома оказалась под угрозой уничтожения и появившиеся в сети данные вызвали крайнее огорчение у специалистов авиационной отрасли. Однако через некоторое время первое сообщение было опровергнуто. Оказалось, что не все так плохо, как могло быть. Источники проинформировали, что уничтожен был недостроенный образец Ан-225. На Украине две мрии, одна, летающая, другая, стоит в ангаре под гастамелем, не готовая к полетам. При попытке сделать непригодный взлет на посадочную полосу на аэродроме Антонов, в СУ был подорван второй самолет ангарного хранения. С летающим все в порядке, сообщает источник. Тем временем в Минобороны РФ рассказали, что российские десантники в количестве 200 бойцов удерживали больше суток своей позиции в гастомеле. Основные силы ВДВ уже подошли из Белоруссии, им пришлось высадиться под Гомелем и совершить марш-бросок на Украину. Теперь они соединились и заблокировали украинскую столицу с западного направления. Нужно добавить, что угроза уничтожения летающего экземпляра МРИ еще не миновала. Поблизости идут бои, применяется артиллерия, и прилететь может что угодно и откуда угодно. Согласно наблюдениям навигационных ресурсов,